Всем привет! С вами канал Странное Место. И сегодня у меня к вам вопрос Насколько часто вы ездите как бараны? Почему такой вопрос может быть немножко грубоватый? Потому что я сегодня ехал иногда как идиот. Главное, сам не понимаю почему. Сейчас чуть позже расскажу, а точнее даже покажу, у меня есть кусочек видео. Я вырежу, как я сегодня грандиозно проехал э -э, по встречной полосе. Непонятно, на какой хрен я туда вообще полез. Вот. Ну, с 911 я даже бороться не буду. Вообще у меня все равно не хватит, так что не дождетесь видосика. Вот. Так что просто интересно, вы насколько часто попадаете в такие ситуации, когда вы, может быть, вам это и не свойственно, но тем не менее... Вы попадаете в такие ситуации, можно сказать, практически полуаварийные, да, создаете, когда вы едете как идиоты, да, за что нас все, в общем-то, и не любят. Я думаю, что сегодня тоже про меня сказали, а вот они, повылезали, блин. В общем, жду ваших комментариев, интересно, что вы напишите. А если вы дадите еще ссылку на ваше чудачество, так это будет вообще замечательно, интересно посмотреть. Пойду бороться с Парше безуспешно. Всем пока.